с вами снова я хикан и у нас сегодня обзор тут of пак да это мой знакомый можем так сказать и он делает свой пак на русские автомобили сегодня мы пройдемся по, по его машинкам жестко и скажем плюсы и минусы это первая часть нашего так сказать гайда обзора Первое, что я хочу вам показать, это у нас иконки. Это у нас сиденье какого-то фига. Реально, ну что за фигня? Э, просто, чтобы вы понимали, здесь есть сиденье, но них не, сесть нельзя, потому что надо поставить сиденье невидимое. Так. Это мы уяснили, что... Ну, это не дело, как бы, что... Э, как бы иконка какой-то кал самом деле ну, честно слово вот это моторы у нас идут так это у нас 16 это не то взял не извиняюсь это у нас 16 тоже это ой ой, ой ой ой ой это спойлеры спойлеры ребята это все те же самые моторы только от разных версий автомобилей да так скажем также у нас здесь есть крыша Можем поставить Это, кстати, прикольная вещь На самом деле э, Ну, в принципе, вот так вот выглядят разные колеса здесь Сейчас мы их всех тоже померим. Так, так, так Так, так Ага, вот, давайте на той же четырке Вот, обдристое колесо хорошо выглядит Так, давайте вот ну, это и так тут стояло уже. А, Бодристо мы уберем. Давайте поставим вот это колесо. Более чистенькое. Более такое новенькое. Ага. Так, все. Это у нас... Ой. так Это у нас от двойки колесика. А это у нас от восьмерки. Более такое чистенькое. И без надписей на резине. И вот такое какой-то тут же серенькая так давайте тогда продолжаем посмотрим а, давайте возьмем какой-нибудь моторчик вот допустим вот этот весь в калину поставим духи возьмем сейчас так собираем в принципе вот как-то вот так вот у нас выглядит салон скажу честно вот. ладно пофиг была панель не в стиль вот, самой текстуры салона. Но руль, блин, ну реально, ну вот это ладно, пускай не в стиль салона выглядит. Но здесь все пиксельно, вот это. И как-то, ну, не более не схоже как-то с реальной жизни. А вот здесь, ну, что это такое? Не знаю, может быть, это мои придирки лично. Ну ладно. Вот, тоже не очень, как бы сделано. Ой. Так, давайте откроем багажник. Ну, багажник, ладно. Багажник так как багажник. Хорошо все открывается Лада шильдики, все дела тут. И фары тоже у нас углублены. Посередине. И ладно. Давайте же прокатимся. Сделаем. Может, громче звук чуть-чуть. Давайте на 5. Как я понимаю, здесь на механике. Ну, чувствуется, работа восьми Вот это в бок и давай на калине, конечно. Самое то, ребята. В принципе, вот как-то вот так у нас выглядит калина. Мотор. Давайте пройдемся по мотору. А, кстати. Скажу честно, вот мне не нравится, как выглядят ну, фары именно здесь. Я бы сделал немножко по-другому, но это ладно. Аккумулятор. Ну, аккумулятор, ладно. К мотору на самом деле у меня придирок прям таковых нету. Да и салону, под капотному салону. Ой, под подкапотному пространству, кроме вот, вот этой дыры. Недочетик, недочетик, ребятишки. Все, вроде звуки есть, все хорошо, только под капотом не очень. Здесь тоже. А, нет, здесь вот, электрический подъемник. Так, давайте закроем. Вот как-то... Давай, по, давайте посмотрим теперь же. У нас э, четырку. Если что, э, все машины едут плюс-минус одинаково. Так. Сразу и с, готов сказать. Э, дверные карты. Это просто дерьмище ну руль крутится все в принципе хорошечно да в руль тоже выбивается из общей тематики салона ну ладно это ничего страшного колонки конечно мать. А, да посмотрим что тут у нас получше да тут бы конечно над салоном и поработать я прям ему советую ну, сейчас налетят какие-нибудь хейтеры и скажут, «Ко-ко-ко, а ты бы сам такое сделал?» Да, пацаны, я раньше такие машины делал, что можно было обосраться. Да, я не хвастаюсь ни в коем случае. Четырка... Ой, фу-то, это же пятнашка, да? Ну, в сортах говна не разбираюсь, извините. Лада, все шильдики те же самые. Да все же то же самое, только... Чуть-чуть все в салоне все то же самое только чуть чуть сзади изменено и все это можно сказать седан версия а, ага, давайте посмотрим у нас теперь двойку ну, багажник ладно багажнику придирок нету давайте закроем открываем мир сало салон а кстати тут а нет все нормально закроем давайте так а точно седухи надо взять вот во, ну слушайте, здесь прям уже над салоном Хорошечно тут все, мне кажется Ну прям все как должно быть Мне кажется, ну... Блин, смотрите просто Конечно, да, весла Но, сами понимаете, в Жигуле без них Никуда Давайте даже на ней прокатимся, что ли Так Ага, нет этого Я понял Что-то я не разбился. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, чё то я прям столько полю фигни. Сейчас мы разберемся, погодите. Вот, жига в мотор. На самом деле это не жига, вы уже всё спалили там. Так, ну если ещё не обращайте на вот эту шляпу внимания там еще разрабатывается звука звука нету или мне кажется что ли? Ой, -ой, -ой, -ой, ой ой ой мама! зато дрифт есть ох ты ж блин чуть чуть взрывается взрывоопасная машина ну ладно либо водитель дурак либо машина взрывоопасная так семероч здравствуй мой дорогой ну радиатор уже есть радует Давайте закроем. Также буду придираться сейчас я к фарам. В принципе, вот, ну, блин. Ну, не нравится мне прям, как фары в этом моде реализованы. Ну, это мое Каждого есть свое мнение. Я высказываю свое. Если вам не нравится, идите отсюда. Так. Ну, скажу уже честно. Здесь уже лучше прям. Это самый лучший, наверное... Uh, самый лучший салон, который здесь вообще был Так, ну давайте В целую, в атмосферу погрузимся Давайте На 80 поставим Так, ну давайте Так, ну в принципе здесь все даже очень хорошечно Так, ага Вот это криво-рнака Я по-другому сделал Более, поигрался в эстонном В фотошопе ага, ага. Жигули. Ой, блин. Зигули. Так. Извиняюсь. Не, ну в принципе, на самом деле, это единственная машина, которая здесь как бы реализована очень даже хорошо по салону. Так. Вот здесь это прям... Такой себе. Тудов попросил меня сделать салон там... Ну, не текстурить, просто попросить текстуры там. Может, помогу, не знаю. Помогу, чем смогу по багажнику, ёп твою мать так, ладно, я теперь понял, почему это опасные машины в принципе, вообще ну, в принципе, вот какой-то такой у нас с вами обзор получился, ставьте лайки подписывайтесь там на канал тутов, надеюсь, ты выложишь там свой вконтактике там свой этот видос как э, половину твоих машин обсирают Ну ладно В принципе, давайте поставим оценку этому моду Я поставлю здесь 6 из 10 За то, что салоны не очень э, Фары мне не нравятся Ну это уже личные придилки, придирки, да? ладно э, И что еще можно сказать хм. Короче, этот дурачок меня уже достал Он прощался еще 5 минут, в общем-то что скажу по поводу мода, очень классный мод, ссылка в описании, ссылка в описании в дискорд, ссылка в описании на мой вконтакте, и также подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, всем удачи, всем пока.